Счастье старого зала и прежней радости печаль Лишь разум мой способен в даль на горизонтах протянуть Надежды рвущую синить И попытаться изменить хоть что-нибудь Узкие поры свет туман, дворцы и норы, цветы тьма И обличенье лишь том стоят Узелок опять связать надежды, пора, ну И сто сотый раз тебе сказать, что что-то можно изменить И хоть не стоит снять игра Поверь опять, что победишь И душе зла, и счастье старого дала И грешник радость и печаль, лишь разумой способен Стальная горизонта, как минут, надежды рвущуюся нить Еще раз может быть искнуть, чтобы тот что-то изменить